Всем добрый день! Добрый день всем! Присоединяйтесь к нашим тренировкам. Приветствую! Так, буквально 2 минуты ждем, и мы сразу начинаем. Еще раз всех приветствую в спортзале онлайн Декатлон, рада вас всех видеть. Сегодня у нас с вами тренировка Пилатес. Прежде всего тренировка направлена на укрепление внутренних мелких групп мышц, вытяжение позвоночника и, конечно же, на наше хорошее самочувствие. Тренировка должна тоже повлиять. Ждем буквально 2 минуты, и мы с вами начинаем. Хочу сказать про себя. Меня зовут Карина Гайнисланова, сегодня у нас с вами Пилатес, те, кто присоединяется, повторяю. Я являюсь инструктором групповых программ, веду э, все программы, то есть универсальный тренер, э, персональный тренер. Сейчас работаю в онлайн формате. А для нашей тренировки сегодня нам понадобится коврик, ваше хорошее самочувствие и можно воду поближе. Самое важное, слушайте мои команды. Комментарии отключаю, мы с вами сразу начинаем. Так, секунду, сейчас. Угу. Итак, для начала расположитесь поудобнее э, на спине. Мы с вами фиксируем себя на ягодицах, ложимся на спину, угу. расслабьте максимально плечи, живот подтяните в себя. Такая позиция, как будто вы надеваете джинсы с высокой талией. Закрываете замок, да, чуть повыше. Не должно быть никакого проема под поясницей и под вашим телом, между полом и вашим телом. Мы сделаем глубокий вдох, приподнимем наши руки над грудью. Опустите плечи, уши тянем вниз. Ребра плотно прижать, поясницу зафиксируем. На вдохе сейчас мы представим, что мы держим э, такую натянутую ленту. На вдохе раскрывайте руки в стороны, не отрывая ребер. Нижний край лопатки тоже фиксируем. На выдохе сжимаем мышцы живота и возвращаем ладони по центру. Еще раз. На вдохе раскроете ладони в сторону. Зафиксируйте нижний край лопатки. Плечи опустите вниз. Выдох, сжимаем мышцы живота. Напоминаю, пилатес основной момент это дыхание. Да, здесь нужно дышать. Вдох на основное движение. Выдох, когда мы возвращаемся в исходную позицию дышим чуть глубже представляете что задуваете свечу она висит перед вами на вдохе дыхание через нос выдох через рот два повторения еще раз вдох выдох два раза вдох плечи не отрываем поясница плотно прижата выдох и затем вытяните руки над головой еще чуть чуть пониже также, не поднимая плеча, мы вытягиваем ладони вверх и затем возвращаем в исходную позицию над грудью. Два повторения. Вдох. Мы представляем, что мы сжимаем, сжимаем мяч между ладоней, при этом поясницы плотно прижаты, руки прижать. Выдох. Угу. Если сбоку, то траектория движения, то вверх, то вниз плечи опустите. Выдох. Последний повтор. Угу. Хорошо. Теперь попробуйте нарисовать большой круг. Вдох. На выдохе скользим вдоль пола, тянемся к ребрам, к бедрам. Вдох, вытяжение вверх, выдох. На выдохе сжимаете мышцы живота. Вдох, плечи не поднимаем, выдох. Два повторения. Фиксируйте плечевой сустав. Движение только. Плечи еще раз вдох, выдох. Опустите ладони и посмотрите вперед. Поднимите макушку головы, подвороток плотно прижать к матлу, к грудине. И на выдохе возвращаетесь вниз. Мы делаем упражнение «Say yes». Говорим «Да». Базовое движение. Вдох. Подтянуть. Посмотреть себя. Фиксируйтесь на нижнем крае лопатки. Живот плотно прижать. Выдох обратно. Последний повтор. Еще раз. Вдох. Вытяните ладони вдоль бедер. Вдоль беру, зарубы над ладони и поработать руками упражнение сотня. Три вдоха, три выдоха. Последний повтор. Отдыхаем, мягко опускаемся вниз. Проследите затем чтобы шея не напрягалась. Если напрягается шея, зафиксируйте ладонь за макушкой головы. Вновь поднимите голову и посмотрите вперед. Зафиксируйте ладонь вдоль бедра и поработайте одной рукой. Три вдоха, три выдоха. Поясницу не отрываем, жесткий центр у вас. Все так же. Движение рукой, чуть активнее. Продолжайте вдавливать поясницу и напрягать мышцы живота. Еще три вдоха, выдох. Отдыхая, мягко опустите макушку головы вниз. И попробуйте поработать другой рукой. Вновь удерживая голову. Мы фиксируем вторую руку вдоль тела. И работаем. И таким образом. Еще три повторения. Еще два. Последний счет. Мягко опуститесь вниз, отдыхаем. Отлично. Пока поднимите стопы вверх, позиция table туп Ноги согнуты в колени. Мы сейчас фиксируем вновь поясницу и закрываем а, вновь джинсы с высокой талией на замок. Это делается для того, чтобы зафиксировать мышцы живота. Основное движение здесь именно в области э, кора, да, мышц кора в целом. Правую стопу подтяните вниз, вдох, на выдохе возвращаете ее на место. Ваша задача здесь не подкручивать таз, то есть нам не нужно подтягивать. Такое движение не должно быть. Вы фиксируете плотно поясницу, крестец на полу и работаете ногами. Делаем 8 повторений. Вдох, выдох. Все так же, выдох, живот сжимаем, вдох, выдох, еще шесть, выдох, еще пять, еще 4, еще три. Опустите плечи, зафиксируйте шею под голову. Вначале забыла сказать, можно подложить либо скрученное полотенце, либо что-то из одежды, чтобы у вас зафиксировать шею, вдох можно остаться полностью на голове выдох, последний повтор теперь соедините колени, пятки и ягодицы вместе и попробуйте сделать такое же движение только двумя ногами, на вдохе опускаете носки вниз, выдох, возвращаетесь плотно сожмите мышцы живота дышим, вдох через нос выдох мягкий выдох еще два раза, вдох вяжем поясничное отдел позвоночника живот, выдох Последний повтор, вдох, отлично, выдох, опускаете левую пятку вниз, правую ногу вверх, пятка к центру, носок в сторону. Мы порисуем одной ногой круг, one leg circle. вдох, выдох, вдох, выдох. Угу. На вдохе один круг, на выдохе центр, мы фиксируем точку ногой. Ваша задача проследить за тем, чтобы у вас с левой стороны бедро не раскачивалось. Вы все время держите в напряжении мышцы живота. Еще два раза. Еще один. Аккуратно опустите правую ногу вниз и поднимите левую. Пятка к центру, носок в сторону. Вдох. Круг, выдох, точка. 4, 3, 2, 1, отдыхаем, опустите пятки вниз, ладони раскройте шире, чуть шире плеч, и покачайте сейчас колени, то вправо, то влево, предварительно их раскрыв, да, в стороны. Ладони можно расправить чуть выше, вот здесь фиксируйте а, нижний край лопаток и плечи, то есть мы не отрываем их от пола. Последний повтор. движение происходит за бедрами суставе, вдох и также выдох. Угу. Отлично. А теперь поднимите вновь правую левую ногу вверх, расположите руки вдоль тела, снова позиция «тейбл ток». Поднимите макушку головы вверх, подбородок плотно прижать к грудине. За головой нашей ладони зафиксируйтесь на нижнем крае лопатки. На вдохе сейчас мы подтянем две стопы вместе, пятки соединив, колени, ягодицы жесткие. Вдох, опускаете стопы вниз, вытянутая нога, выдох, возвращаетесь обратно. Акцент идет на мышцы живота. Вдох, и также выдох. Обращаю внимание, поясница не должна отрываться от мата. Выдох. Еще три раза. Вдох, выдох. Расслабьте шею, натяните сейчас подбородок ближе к грудине. Выдох. Еще два раза. Вдох. Не раскачиваем поясницу. Выдох. Последний повтор. Выдох. Немного отдохнуть, колени согнуть и потянуть к груди. Следующее упражнение. Мы снова переходим на мышцы живота. Позиция тейбл-топ. Руки сейчас будут обхватывать одно колено. А вторая нога будет вытягиваться вперед. При этом подтяните подбородок вновь к груди и останьтесь на нижнем крае лопатки. На вдохе обхватываем колено двумя руками, на выдохе меняем ногу. Еще раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Можно добавлять темп, главное, не отрывайте поясницу. То есть мы с вами фиксируем мелкие группы мышц вокруг креста, мышцы, вокруг поясничного отдела позвоночника, да, в целом, мышцы кора, и работаем на укрепление наших стабилизаторов. Вдох и также выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще 4, еще три, 2, мягко опуститесь вниз и отдохните. Здесь можно раскрыть ладони в стороны и вновь раскачаться, только двумя уже ногами, да и влево. Не отрывайте нижний край лопатки. Плечи зафиксируйте на колу. Три повторения. Еще два. Хорошо. Модифицируем это движение. Поднимаем пятки вверх. Вытянутая нога. Вновь подкручиваем подбородок к груди. Не смотрим между колен. Подтягиваем то правую, ту левую ногу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Четыре повторения. Еще три. Еще два. Последний. Отлично. Стопы вместе. Отдыхаем. Колени груди. Нога отдохнуть. Мышцы расслабить. И отсюда поработаем на косые мышцы живота. Мы зафиксируем ладони. Сильно не обхватывайте голову. Вы растопырите пальцы в сторону. Едва касаетесь макушки головы. Подбородок грудине. Зафиксируйте подбородок ближе прижать. Сейчас зафиксируйте колени вверх. На вдохе мы делаем скручивание. Не нужно разворачивать полностью корпус, И а вы зафиксируйте мелкое движение. Выдох в центр. Фу. Еще раз вдох, выдох. Поясницу не отрываем. Желательно оставить э, одну лопатку плотно прижатой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. Четыре повторения. Еще три. Еще два. Последний счет. Мягко опускаемся вниз. Немного отдохнуть. Угу. Последнее упражнение. Блок на мышцы живота. Мы с вами сейчас зафиксируем стопы вот в такой позиции. Вновь в тейбл-топ. Руками мы вначале с вами делали движение над головой. Вспоминаем руки вверх, затем в сторону. И в конце мы еще приподнимем подбородок грудини. Посмотри. Вдох, вытяжение вверх. На выдохе поднимаем подбородок к груди. Делаем выдох вперед. Вдох, вытяжение вверх. На выдохе вперед. Угу. Вспомните это движение, зафиксируйте. И добавьте еще ноги. Мы поднимаем ноги вверх, позиция топ. Соединяем колени, ягодицы, пятки вместе и делаем движение, вытягивающее нас вперед. То есть ногами мы с вами вытягиваем себя вперед и вновь сокращаем. Но колени не подтягивайте близко к груди. Сохраняйте угол 90 градусов между бедром и коленом. Вдох вперед, поясницу не отрываем. Выдох, возвращаемся. Еще раз вдох вперед, выдох, возвращаемся. Таким образом соединяем две стороны, и у вас получается единое целое. На вдохе мы вытянем руки, поднимем колени вверх. И раскрываем себя в разные стороны. При этом поднимите подбородок к груди. Вдох. Я раскрываюсь в две разные стороны. На выдохе вновь возвращаю руки вдоль тела. Посмотри еще раз. Вдох. Раскрылась. Выдох. Прорисовала полукруг. И подтянулась. Повторите 4 раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. Последний. Выдох. Отлично. Отдыхаем. Колени в груди. Отсюда мы с вами вытянем правую ногу вперед. Возьмемся под колено и вытолкнем пятку. Словно давим на газ. Подкрутите копчик-крестец и потяните себя вверх. Мягко поднимаемся. Круглая спина желательно делать движение для того, чтобы не навредить своему телу. Мы с вами сейчас садимся. Стопы ставим ближе друг к другу. Угу. Либо на ширине таза. Руки обхватывают наше тело. Ноги под коленями. Округляете спину. Живот подкручиваем себя. Покажу сбоку. Локти раскрываем в сторону, будто мы держим большой шаг. Выдох, вырастаем. Еще раз. На вдохе подкручиваем подбородок груди. Округляем спину. Позвонок за позвонком. Стремимся себя положить вниз на пол. Выдох, вырастаем. Последний повтор. Вдох. Угу. На выдохе раскроем ладонь вверх. Выдох. Опустим вниз. Еще раз. Вдох. Левая рука. Все то же самое. Вытяжение вверх. Прямая спина. И раскрыться в сторону. Еще раз. Вдох. Выдох. Последний повтор. Вдох. Через копчик крестец. Округляете себя. И как будто кладете на крестец вниз. Выдох. Отлично. Сейчас мы с вами аккуратно попробуем сделать небольшой перекат. Мягко опускаемся вниз. И попытаемся коснуться нижнего края лопатки. При этом живот держим напряжение. Подбородок грудини. Опуститесь вниз. И также приподнимаемся вверх. Угу. Как вариант, можете держаться под коленом и помогать себе. Вдох. Нога на весу. Одна. Я едва коснулась лопаток и сразу толкаю пятку вперед. Таким образом вытягиваю себя и пытаюсь прочувствовать движение мышц живота. Еще раз. Пятка и живот. Взаимосвязь. Вдох. Опускаемся вниз, едва касаемся нижнего края лопаток. Сразу толкаем пятку вперед, подбородок грудине. Поднимите себя вверх и вытяните за макушку выдох. Усложняем это движение таким образом. Мы опускаемся полностью вниз. И еще добавляем руки над головой. Опустите полностью ноги вниз и вытянитесь. Теперь на вдохе делаем полукруг над головой, подкручиваем подбородок, смотрят вперед. Наши ладони тянут нас вперед, можно помогать себе ногой. Вытягиваемся, прямая спина из этой позиции, позвонок за позвонком мы выталкиваем себя вперед, посмотри. Вперед, шея длинная, плечи расслабьте, и взяться вытяжение в позвоночнике. Затем вновь возвращаемся, важно здесь не поднимать плечо, раскрыться в грудном отделе. И затем снова через копчик крестец падаем вниз. Угу. У меня стена. Я думаю, вы доделаете полностью. Еще раз. Вдох. Подбородок груди. Важно здесь не подниматься. Не поднимать раньше, да, поясницу. Все делаем медленно. Позвонок за позвонком растягиваем себя. Плечи расслабьте. В верхней точке нужно выпрямиться. И позвонок за позвонком я вытягиваю вперед, выдох. Как будто меняется за две руки вперед. Угу. Делаем снова. вытяжение вверх. Последний повтор. Опуститесь вниз. Сейчас возьмите себя под коленом. Поцените подбородок груди и поделаем небольшие перекаты. Упражнение называется Rolling Like a Ball. Мы раскатываем себя словно мячик. Обхватите себя под коленями, сгруппируйтесь, подбородок потяните к грудине, округлите позвоночник и сделайте небольшой перекат вверх. Таз, так же два. Угу. Наши ягодицы все время тянутся в потолок. Угу, последний. Угу, хорошо. Из этой позиции вытяните стопы вперед, запрямите спину. Важно здесь представить, что завали стена. Можно соединить пятки ближе друг к другу. Можно оставить внизу, насколько позволяет у вас гибкость, да, растяжка. Мы сейчас вытягиваемся, выпрямляем руки перед собой. Вспомните, мы вначале с вами растягивали такую резинку, да, в руках. Вот сделаем то же самое, только с прямой спиной. Натяните себя как струна, словно вы сидите на чем-то горячем. Прям вытянуться. На вдохе мы раскроем ладони в стороны. И не сдвигая ягодицы. Не меняя положение таза, мы делаем скручивание в сторону. выдох по центру. На вдохе разверните корпус в сторону. Вдох. На выдохе центр. Еще раз вдох. Выдох центр. То же самое показываю вам лицом. Я сижу в натянутом состоянии. Да? На вдохе я делаю скручивание. На выдохе возвращаюсь по центру. Еще раз. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Какие ошибки могут быть? У вас может быть просто... Вы можете проталкивать ладонь в сторону, можете поднимать плечо. Важно здесь держать центр, ребра почти на месте. У вас зафиксированы, да? Покажу боком. У вас зафиксированный корпус. Поясница на месте, таз на месте. Вы все время делаете скручивание вот, в области грудного отдела позвоночника. На вдохе в сторону. Можете себе помочь ладонями, если вам это поможет. Да? Вдох, таз на месте, выдох. Еще раз. Вдох, таз на месте, выдох. Вдох и также выдох. Последний повтор. Отлично. К этому движению добавляем еще небольшое скручивание вперед. Вытяните, пожалуйста, ладони вперед. И теперь представьте, что мы с вами вновь будем опускаться вниз и растягиваться позвонок за позвонком вперед, но крестец и копчик оставьте плотно прижатыми к стене. Вы продолжаете тянуться вперед, а в груди вас толкают назад. Затем вновь позвонок за позвонком мы возвращаемся к стене. Это упражнение можно делать также возле стены, да? Сесть к стене и проделать то же самое. К примеру, поясницу плотно прижали, уходите вперед и проталкивайте себя, не отрывая поясницу. Продолжайте тянуться руками, плечи расслабьте. И вновь возвращаемся позвонок за позвонком, вытяжение вверх. Еще один раз. Вдох. Вытяните себя вперед, проталкивайте поясницу назад. Выдох, возвращаемся. Последний повтор самостоятельно. Вы все время тянетесь вперед, но крестец не отрывается и вновь возвращаетесь вперед. Через такую волну небольшую вырастаете вверх. Угу. Если вы доделали это упражнение, мы сейчас соединим два. У нас было небольшое скручивание. На вдохе мы натянули резинку в руках. Сделали скручивание. И вот здесь можно упасть вперед и протянуть себя. Выдох. Раскрываемся в сторону. Скручивание и выдох. Я представляю, что я срезаю часть ноги. Упражнение пила. Вдох. Скрутились. Выдох вниз. Еще раз. Вдох. Скрутились. Таз на месте. Выдох. Еще раз. Вдох. Скручивание. Выдох. Еще раз. Вдох. Скрутили себя. Позвонок за позвонком. Вытяжение вперед за ладонью. Последний повтор. Вдох. Выдох. Отлично. Сейчас согните ноги в коленях, Подтяните пятки и ягодицам. Округлите спину. Немножко расслабьте поясницу. Сидеть здесь. Выдох. Раскрыться в грудном отделе. Еще один раз. Вдох. Также выдох. Сейчас мы с вами переходим лицом к экрану. Ваши стопы будут направлены назад. Колени вперед. Левую ногу вытолкните вперед, она перед собой, правая чуть подальше, да. Важно здесь сесть на обе ягодицы и вытянуть себя вновь позвонок за позвонком вверх, как будто вы э, такой находитесь в параллели со стеной, вот, вам больше никуда не сдвинуться, ни вперед, ни назад, ни в сторону. Мы раскроем две ладони в стороны и вытянем себя в такую прямую линию. Сейчас не выделяя. Движение в сторону, да, ребра не сдвигаем. Мы сейчас аккуратно сделаем небольшой наклон. Вдох, выдох, возвращаемся. Еще раз вдох, выдох, возвращаемся. Обратите внимание, сейчас я левое плечо буду толкать в пол и продолжу вытягивать боковую линию справа. Выдох, вдох, натянуть себя как струна. Ребра закрыты, лобковая кость и ребра тянутся друг к другу, да, к пупку. Такая. Одна линия. Вдох наклон. Выдох. Еще раз. Вдох, наклон. Выдох. Последний повтор. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь добавим скручивание. Вдох, ушли вниз. На выдохе. Под базу подбородок груди. Звонок за позвонком округляемся и как будто ныряем внутрь. За рукой вновь вытягиваемся вверх. Еще два раза вдох. Выдох. Еще один раз. Вдох. Выдох. Давайте добавим еще два раза. Вдох. Выдох. Последний повтор. Хорошо. Мягко поднимитесь вверх и поменяйте сторону. Меняйте ноги. Сейчас правая у вас впереди, левая чуть дальше. Негодицы на месте. Вытянуты как струна. Вы раскрываете ладони в стороны. Не забывайте, эту линию не теряем, словно крылья самолета. Вы держите прямые руки и ребра закрыты. То есть здесь у нас все время подтянутый живот. тянемся все к кубку и опускаем плечи вниз. На вдохе раскрываемся в грудном отделе, опускаемся вниз, выдох, возвращаемся. Вдох, также выдох. Важно здесь не терять вот здесь линию, живот напряжение. Движение может быть небольшим по амплитуде. Еще два. Можно посмотреть вверх. Еще один. Мы с вами сейчас добавляем скручивание. На вдохе опускаемся вниз. И вот здесь вот можно за рукой потянуться назад. Раскрываемся в грудном отделе. Еще раз вдох, выдох. Открываем суббородную воду. Еще раз. Выдох-выдох. Два раза повторения. Последний повтор. Отлично. Возвращаемся по центру. Опускаем ладони, круг плечами назад. Расслабьте. Ваши плечи, шею голову. голова угу. вправо. Голова влево. И мы с вами ложимся на спину. У нас упражнение «Плечевой мост». Для того, чтобы было мне удобнее показать, сейчас прослажите коврик. Можете таким образом. Мы ложимся на спину. Вновь фиксируем по линии. А, наверх. Пятки ближе к ягодицам. Наша задача сейчас – лечь на спину и вытянуть наши руки вверх. На вдохе. Поднимите ладони и поднимите таз. Вдох. Зафиксируйте руки на полу. На выдохе волной через грудной отдел мы опускаемся вниз. Выдох. Удерживаем мышцы живота в напряжении. Позвонок за позвонком мы кладем себя на пол, на коврик. Выдох. Ладони возвращаем. У нас три повторения, и этого будет достаточно. Еще раз вдох. Акцентирую внимание здесь на дыхание. Дыхание проходящая волна через все тело, выдох, живот держит напряжение, позвонок за позвонком, продолжайте опускать свое тело, дабы, вот. я уложу себя вниз, выдох, поясница подкрутится, ладони вниз, еще раз, на вдохе вытолкните ладони вверх, на выдохе мягко опуститесь вниз. Последний повтор, можете закрыть глаза и немножко побыть с собой наедине. Отлично, открываем глаза. Сейчас поднимаем стопы вверх, ладони вверх, немного потрясли, расслабили кисти, стопы. Угу. Потяните колено к груди и вытолкните себя вверх. Отлично. Садимся, Детем к кокран, делаем глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох. Потяните плечи в пол, Раскройте грудном отделе чуть шире, опустите вновь голову вправо. Ухо тянем к плечу. Теперь разворачиваем подбородок к плечу. Расставим мышцы шеи. Другая сторона. Подбородок к плечу. Обхватите сейчас голову двумя ладонями за макушкой головы. Соедините локти к центру. Вдох. На выдохе раскройте стороны. Еще раз. Вдох. Выдох. раз вдох. Последний повтор. Округляйте спину. за позвонок за позвонком, мягко поднимитесь вверх, раскройтесь в грудном отделе. Расправьте плечи. Сейчас вдох и все устало. Соберите в ладони. Вдох. Выблесните в пол. И похлопать себе. На сегодня это все. На сегодня это все. Итак, напоминаю, мы с вами занимались в онлайн-спортзале Декатлон. Я вам желаю хорошего дня. Прежде всего, не забывайте заниматься. Не забывайте заниматься собой, своим телом. Будьте в движении. Буду рада вашим отзывам, вашим комментариям. Можете отменять, отменять, отмечать меня в комментариях, либо в stories. Тренер Карим, вам большое спасибо. Жду вас на своих онлайн-тренировках. Пишите в директ. И до новых встреч. В это воскресенье в час дня по Москве мы с вами будем заниматься Пор Добра. Это уникальная программа, сертифицированная для тех, кто хочет почувствовать свою пластику тела. Для тех, кто хочет попробовать что-то новое для себя, женственное направление, которое добавит вам грации и красоты. Поэтому с вами до воскресенья, рада была вас всех видеть. Большое спасибо, всем пока-пока.